Пишем. С материалом. Да я сам знаю, что писать. Ознакомлен. Я сам знаю, что писать. Путем фотографирования. Вы не волнуйтесь, я знаю, что писать. Пишите. Вы позволите? Да пишите. Благодарствую. Ну, пыталась мне диктовать, что мне надо писать. Uh -huh. Я говорю, не надо, я сам знаю. Ну, разрешите вам пояснить? Да, пожалуйста. Дело было так. Здесь нету дела, там вообще ознакомливаться, в принципе, не с чем. А вы не получали? Ничего не получил, ничего не получил. А ты... Без этого никак? Нет, никак. А тут какая-то уголовная ответственность. Я не За понимаю, порчу. что такое. А я никогда не порчу. Я не буду с вами спорить, вы отвлекаете мое рабочее время. Без этого никак? Нет, дело все прошло. На каких нитках здесь не нужно печать и подпись? Разве? Конечно. Ну есть... меня будет череть, как рут нужно работать, да? И каждый документ здесь никогда не прошивается, не завеляется. Никогда? как вот раз Такая инструкции конечно. Давайте не будем у меня ничего спрашивать. Вот такую штуку мне подсовывают не первый раз. И каждый раз ее убирает. Скажите, отказываюсь, все, я Я удал... сейчас буду другие действия проводить. А вы хотите уйти? Да. То вы ознакомливаете, то не ознакомливаете. Это вообще не моя работа. Мы отвечаем за это дело. У нас такой порядок. Вы опасаетесь, что я испорчу дело? Нам расписку дайте. А, да. мы с вами знакомы. Да, мы с вами знакомы. Вот на мой взгляд, это вот, прежде чем с вами разговаривать, вот с вас надо вот такие расписки брать. Могу, могу, да? Да, Благодарю. В следующий раз надо срок отсидеть, да, чтобы познакомиться с материалом Так что ли? Прибито на скрепку. Просто я не понимаю такую реакцию. Чего-то нервничают, чего-то не нервничают. Не что-то это, прикол какой-то поймали. Ну, такая вот кухня, понимаешь? Сургутская городская кухня. Не досолили, короче. Ну, тут она поняла, что развести не получится. Начала нервничать. Повышать голос. Ну, с улыбкой уже, понимаешь? Ура! Ура, вексели спортили, да? Ценность. Value. Accept for value. Ну, да. Получается, вот, как король Елена Петровна, Бурлузский и Амельченко встряли из-за этих надписей. ой ой ой ой Здравствуйте. Здравствуйте. Ознакомился с материалами. 420-й Бурлуцкий. Ознакомьтесь да с материалами дела. Держать. А? Конечно. Не отпускай. Маска есть, маски нет. А, надо маску. Забыл. Предоставьте, пожалуйста. 417 постановки. Вот сам последний пакетик выкинул. Выкинули? Угу. Бывает. Здравствуйте. Да так, и че? Закрыто, Мимо рамки можно пройти? Не-не-не, лезет все. Маску, маску. Нету? Ну, надо идти, вот, на запахе там подаете. Да? Деньги дадите? Аптека там есть, то есть, да нет, фельд, я сам покупаю. Сами покупаете? Как-то. И бронежилет сами покупаете? Нет, дают. А почему маски не дают? Что-то перестали выдавать, приходится они. А почему, судьи без масок ходят, а другим а нельзя? Не знаю, я вам да. не знаю. Отмели, отменили же вроде. Да нет, вроде Так что, вообще никак не пустите? Да нет, без маски не пропускаю. Вот ну, смотри, Вячеслав. А. Бурлуцкий, Чех, а. Никитина, Хуруджи. А. Ходит без масок там. Я им не указ. Так и я им не указ. Ну. А почему они мне указ? Кому да мне ознакомиться с материалом дела, на видео сниму, полчаса и все, и я Почему идите в Бурлузскому? Да. Сейчас я спрошу? Спросите, пожалуйста. Я пропущу. Видим, Вячеслав? Видим? А, да. Девушки вы, вы к Бурлузскому? И к Бурлузскому, и, и к Никитиной. Никитина приглашала, а еще нет. Просто зайду. А вас какой кабинет назвали? По-русскому? Говорят, они дело сдали вам в надо. Ну, значит, приемное. Приемное, поделить? Да. А, а Никитина, Никитина не... не помню, кабинет тоже на 4 -ом. Рядом. 418 там назначено? Где назначено конкретно? Я не помню кабинет. Никитина. Но, но у нее назначено. Да. Они звонили... 215. Да? Оружие нет? Нет, нет. Они до праздников еще звонили, приглашали. Принуждение под бизнес. Да. Вот это по-человечески, вот это благодарство. 105-е туда, что ли? 105 Смотрел дело. Мы не звонили до этих майских праздников. А, мы давно уже сдали. Куда? 105-й? 105-й скрин. Да, 100. Здравствуйте. У нас ничего нет. 105-й обращаться? Да, да. Мы все уже сдали. Еще неделю назад. У нас в да. ничего нет. Добро. Да. Благодарствую. И объяснение а, вы по почте вам направила. Тоже неделю назад. А еще нету? Чему-то? Неделю че назад. Так, а что так долго идет? А я не знаю, так почти. почте. Ага. Ну ладно, будем ждать. Все? Благодарствую. Здравствуйте. Я бы хотел ознакомиться с двумя материалами дел. Судья кто? Бурлузский и Никитина. Деявление а, писали? Да, давно. По Никитину еще до праздников звонили, приглашали. А по Бурлузскому 4 дня назад направил. Сказали к вам обратиться и там, и там. По одному звонили вам, вы говорите, да? Да, а... до праздников. А номер дела, по которому звонили, да. скажите? Ну, сейчас найти надо. А фамилия ваша? Фамилия Персоны Булгаков Антон Николаевич. Так, нашел номер дела. Девять тире 9-730. Что это? А ты звонила Булгакову на ознакомление? Все, понятно. Ладно. 9730 это Никитина. По-Бурлузскому нужен номер? Сейчас, секунду. Угу. Алло, Светлана а скажи, пожалуйста, Булгакову звонили вы с ознакомлением? А вот. А, у вас нет, господи, мне же Никитина надо. Все, окей, ага. Так вы в состав-то поднимались? Да. И что вам состав сказал? И Никитина, и Бруцкий сказали, обращайтесь в 105-й кабинет, дело в них. Ну они вернули, вам-то должны были направить, на почту получали. А на почту они отправили только определение, а мне все материалы дела нужно на, это, на видео. Ну, какой там материал дела? Ваш иск, возврат, определение о возврате, все. Ну папочка же все равно есть. Анима... Какая папочка? А... Это наряд, это не дело, это материал. Там вообще об... ознакомливаться в принципе не с чем. Вы истец был, ваш иск вы знаете. Определение вам направили, все. Нет, дело в том, Здесь что... Здесь нету дела, по девяткам нету дела. Разрешите вам пояснить? Да, пожалуйста. Ну Не даете слов сказать. Смотрите, дело было так. Месяца 4 назад, нет, три где-то примерно, подал иск. Он был завернут обратно, была подана жалоба в ХМАО. Дело ушло в ХМАУ, потом вернулось сюда. ХМАУ завернул, сказал это заново рассмотреть. Никитина опять рассмотрела, вынесла определение. Вот это определение не отправили на почту, а материалы это дела остались. Еще с ХМАУ мне нужно сфоткать, что они там решили-то. А вы не получали? Ничего не получил. Ничего не получил. А заявление-то ваше где? Через газ правосудие подано. До майских праздников. Они его рассмотрели, позвонили с стороны Никитины, Пригласили. Пожалуйста, приходите, знакомьтесь с материалами, дело сказали. А вот сейчас сообщили, что отдельное определение направлено. А второе тоже обжаловалось? В Бурлоске? Да. Нет. Там с первого захода он принял. И два заседания было. 21-22 года. То есть получается двойка, не девятка. А, я же вам это говорил. Это. Давайте я вам сообщим по брусскому. Там, да, двойка. 2-44-39. Еще раз. 42-44-39. Тоже 21-й. Год, да. 44-39. Угу. Седьмого. Это только значит сегодня Что, в коридоре, подожди? Сейчас. Угу. Меня, так, здали, даже не сказали, что есть да, да, да, да, да, да, да, да, да, Дело подниму, секретаря нету. Я за нее вам сделала. Пока посидите в коридоре. Добро. заборот на меня. Заполняем заявление об ознакомлении. Без этого никак? Нет, никак. Дело в том, что я направил же в свободной форме. Заполняем данное заявление. А тут какая-то уголовная ответственность. Я не за понимаю, порчу. что такое. А я никогда не порчу. Вы не смотрели мои видео? Мне не нужно ничего смотреть, заполняем у нас правила такие, прежде чем ознакомиться с гражданским делом, uh -huh. или с материалом, заполняем и подписываем данное заявление. Вы знаете, Амельченко и... Я не буду с вами спорить, вы отвлекаете мое рабочее время, вы заполняете и ознакомливаетесь. Без этого никак? Нет. Номер материала переписываем, фамилию, имя, отчество, дату, подпись. Игона, получается, не прошита да, до конца? Кто? Дело. Это ваше заявление. Оно подшивается в конце, после того, как познакомитесь. Дело все прошито. А, печати, росписи нет. Где? Скрепляющие, но на нитках. На каких нитках? Ну, сзади которые. Где? Здесь вот. А здесь не нужно печать и подпись. Разве? Конечно. Что? Это не просто отдельный документ, это дело. Ну, обычно наклеит бумажку ставит ставят печать круглая. А вы меня будете учить, как нужно работать, да? Нет, я вас не учу. Ну зачем мне говорить? Я вам рассказываю. Я вам еще раз говорю: это не отдельный документ из трех листов, который заверяется печатью и подписью. Это дело. А. И каждый документ здесь никогда не прошивается, не заверяется. Никогда? А эти номера страниц карандашом проставлены, тоже так положить? Обязательно. Только карандашом. Инструкции, инструкции, конечно. Только карандашом. Давайте не будем отвлекать. Ну, вы Пишем. меня, я ознакомлюсь, вы меня отвлекаете. Это вы меня отвлекаете. Ну, мне нужно ознакомиться, время. Давайте, ознакомьтесь. Читаю. А каким нормативным правовым актом предусмотрена вот эта вот уголовная ответственность перед ознакомлением с материалом дела? Давайте не будем мне ничего спрашивать. Вы пишете заявление, подписывайте, я вам предоставляю материал на ознакомление. Ну вы знаете, вот, вот такую штуку мне подсобили не первый раз. И, и каждый раз ее убирают. Вы, не будете... вы отказываетесь ознакомиться с материалом дела? Вы выйдете из кабинета. Вы отказываетесь. Вы сейчас выйдите, пожалуйста, из кабинета? Нет, я выйду. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Вы сейчас, пожалуйста, сначала выйдете из кабинета. Вы мне отказываетесь ознакомиться с материалом дела? Скажите, отказываюсь, все, я учу. Я уйду? сейчас буду другие действия проводить. Какие? Выйдите, пожалуйста, из кабинета. Мне нужно выйти. Вы представьтесь, пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Вы специалист. Фамилия, имеющий. Дворника Ванина Михайловна. Благодарствую. Вы отказываетесь, да? Ознакомиться я с вами. Я ничего не сказал, что я отказываюсь или я попросила, вы пока выйти из кабинета. Тогда будьте добры, я вас не могу оставить в кабинете, понимаете? А, вы хотите уйти? Да. А я хочу ознакомиться с материалом дела. Выйдите, пожалуйста, из кабинета. Буквально на две минуты. Что-то я вас не пойму. То вы ознакомливаете, то не ознакомливаете. Это вообще не моя работа. Пригласите ответственного. 50. По совести, по зову да. да нет, по Бурлуцкому не хотят знакомить, только завтра. А под Никитиной по опять пытается эту расписку по главной статье подсунуть. Сейчас сказали, под... не знаю, сказали, подождать две минуты. Что-то вообще не хотят знакомить. что-то там серьезная защита. Да, видел, что-то он не поздоровался. Да. Угу. Я на первом этаже 105-й кабинет. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Николаевич, а что вы не хотите подписать на расписку? О чем? Об уголовной ответственности за порчу дела. А я ни разу не подписывал такую бумажку. Ну, очень плохо. Всегда при ознакомлении с делом. Ну... Согласно инструкции по делу производству Нам стороны дают расписку, те, кто знакомится с этим. А, уровня. будьте добры, ознакомьтесь с, с инструкцией. Инструкция, да? она есть в общем доступе. Где? В интернете можете познакомиться. В интернете? Да? А на каком сайте? Ну, там она в общем доступе есть, где законодательные акты, все инструкции судов. Вы знаете, мне вот такую штуку подсовывали именно вот такую. Раза два. У Амельченко и у. Не помню у кого. И ни разу... А, у и ни разу mm -hmm. не обосновывали, чем это мотивировано. Ну, во-первых, уголовная ответственность предусмотрена уголовным кодексом. Статья здесь указана, какая. Mm -hmm. Правильно, за порчу дело. Мы отвечаем за это дело. Сейчас мы вам, как стороне по делу, даем ознакомиться с материалами дела. У нас такой порядок. Это ясно. Вы мне поясните. Я просто не совсем понимаю, что происходит. Вы опасаетесь, что я испорчу дело? Да мы не опасаемся, мы Но. просто с вас берем расписку о том, что вы не будете портить дело. Так я вам и так говорю, я не буду портить дело. нам расписку дайте. Я вам даю мужское слово. Вам этого недостаточно? Ну, знаете, мужские слова у нас нет. У нас все-то существует порядок ознакомления с материалами дела, да. согласно которому ну, люди сперва пишут заявление, в котором мы предупреждаем их о том, что за порчу материалов дела они несут уголовную ответственность. А назовите статью нормативно права акта, которым предусмотрена вот, вот, вот, вот, вот эта ответственность. Я еще ответственность. раз говорю уголовная ответственность в Уголовном кодексе. Мы следствие 000. ведем или что? Или у нас уголовное дело какое-то? дело, У нас предусмотрено, у нас существует форма заявления об ознакомлении, которая установлена департаментом, uh -huh. судебным департаментом. Ну, насколько мне известно, в форме 62 нет вот этой статьи про ну, уголовное ответственность. Там все есть. Это форма оттуда распечатано заявление у нас. Uh -huh. Существует форма, мы же не сами ее придумали, правильно? Это порядок. Извините, а вас как зовут? Екатерина Владимировна меня зовут. А фамилия на память? дела Сторожева Екатерина Владимировна. А, мы с вами знакомы. Да, мы с вами знакомы. Екатерина Владимировна, я присутствовал до закрытия суда в здании городского суда, и ни с каким актом меня не знакомили. Почему? Вы отказались в присутствии службы судебных приставов представителя. В моем присутствии, присутствии секретаря суда от ознакомления с материалами дела. Это не... Состав... Я вам еще раз говорю, это неправда. У меня есть четыре очевидца, и... И мы тоже составили свой акт, что вы мне отказали. Это все будет сделано, вы мне подскажите, как мне ознакомиться с материалами дела в присутствии своих представителей. Вам была предоставлена возможность, вы от нее отказались. То есть один раз предоставляется возможность? Вы вправе, пишите еще заявление. Которое вы нам подавали, но, мы вам но вы меня также будете закрывать в кабинете судебными приставами и устраивать провокацию? Я ответила на ваш вопрос. Вы мне подскажите, вопрос я вопрос. могу... Акт. Екатерина Владимировна, я могу ознакомиться с открытой дверью в этом же кабинете без присутствия судебных приставов? Дело в том, что мне мои доверенные лица нужны для того, чтобы они видели, что я никого не собираюсь провоцировать, не совершать никаких противоправных действий. Алло. Алло, да, да, да, вы кнопочки нажимаете? Алло, вы зачем кнопочки нажимаете? Екатерина Владимировна, прекратите устраивать диверсии. Алло. Екатерина Владимировна, ну что это такое? Специально нажимает кнопочки, чтобы создать помехи. И потом трубку бросает. Звоним еще раз. А, да. мы с вами знакомы. Да, мы с вами знакомы. Существует порядок. Это не ага. только у вас он существует при ознакомлении с делом. Ага. Со всеми гражданами, кто приходит знакомиться, все за... заполняют эту форму заявления. Ага. Мы берем расписку. И после этого только люди у нас знакомятся с материалами дела. Вы мне подскажите, я хочу ознакомиться с материалами дела, после чего я вам оставлю расписку, что я ознакомился с материалом дела. Но вот эту штуку я не хочу заполнить. Почему? Что вам мешает? Вы хотите а просто... я не вижу основания. На каком основании? Порядок. Существует порядок Где, где этот порядок прописан? Я еще раз вам говорю, существует порядок, установленный для нас департаментом. Вот тут, смотрите, написано форма 62, да? А кем утверждена? Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Вы а с можете ознакомиться? Она касается кого? Сотрудников... Аппарата суда? Почему? Это заявление пишут граждане при ознакомлении с материалами дела. Ага. Да. Эта форма утверждена министром. утверждена. Министром? Она утверждена инструкцией. Зайдите и посмотрите. Инструкция судебного департамента? Судебного дела производства, да. В районном я суде. Я у вас работаю? Вы заявление приходите на ознакомление. Вы не хотите с нашим порядком? Вы, вы знаете, вот такое впервые в моей жизни происходит. Мы что очень я, жаль, что впервые. Я... У нас уже давным-давно существует такой порядок. Я раз как минимум 50 знакомился с материалами дела, и такая проблема возникла впервые. Вот, вы не будете знакомиться. Я вы хочу ознакомиться с материалами Значит, дела. Значит, вы будете знакомиться в присутствии пристава, если вы не хотите заполнять расписку. Пожалуйста, зовите. Спасибо, Благодарствую. А это же, получается, дело по Никитиной, да? А вы же говорили, там нету материалов. Мы думаю, смотрите, сколько. Листов 50 где-то. Все-таки есть? Вот на мой взгляд, это вот, прежде чем с вами разговаривать, вот с вас надо вот такие расписки брать. Не задумывались об этом? Здравствуйте. Тут я так понял опросение, что я могу испортить материалы делать. Видимо. Будете знакомиться, да? Конечно, обязательно. Благодарствую. Могу, могу, да? Благодарствую вас как зовут? Напомните. Андрей? Александр? Андрей. Андрей. На всякий случай, говорю сразу, даю мужское слово. Я не собираюсь ничего тут попросить. Я постою, посмотрю. Я ну, знаю, что вы не будете. Я портить. не возражаю. Я доказал. Но факт в том, что какое-то непонятное недоверие идет. При том, что без повода вообще, без единого. Ну, полагается расписку написать, понимаете? Нет, так я, так не, я не против, я после напишу, что я знакомился. Ну, заранее должен написать. Но заранее, что я не собираюсь что портить? Быть? Ну, конечно. Я, я никогда такое не подписывал. А, давайте знакомимся. Серьезно, говорю? Время-то идет. Ну, в следующий раз надо срок отсидеть, да, чтобы познакомиться с материалом дела. Так, что ли? <звук> так. Вот так дело выглядит. Прибито на скрепку. Что тут у нас прибито? Смотрим. А подскажите, аудио видеоматериала никакого нет там? Аудио протокол. Видеопротокол на дисках не приходил но Все в деле. Ага. Так, все, дело в порядке, вот оно, ничего не порвано, все целое. На заявление пишем. Расписку надо? Я вот здесь обычно оставляю, здесь вот пишу. Здесь как раз, это и есть порча? Да, Конечно, на заявление, под которым вы просили ознакомиться. А вот здесь? Здесь, ну, здесь с материалами, с материалом ознакомлен. А вы вот эту бумагу? Подождете, подождите. Потом я материал. обязательно ну, буду ладно, подшивать. Все, все, Пишем. С материалом. <с да я сам знаю, что писать. Ознакомлю. Я сам знаю, что писать. Путем фотографирования. Вы не волнуйтесь, я знаю, что писать. Пишите. Вы позволите? Да пишите. Благодарствую. <связь> так, а доступ через газ правосудия это не был предоставлен? Да такой мой вопрос. Кто да? К, к своим секретаря, да? Никитиной? Не ко мне, это точно. Угу. А мне всегда позволяли. Вот здесь вот всегда. есть порча, дело. Ну, ну, если бы это была порча, они бы мне сказали. Я у них спрашиваю, можно здесь? Они говорят, можно. Кто вам сказал? Ну, секретарий предыдущий, Я не знаю. Секретарь Бурлузского, секретарь Мельченко. Я не знаю. Они что значит? Что как раз за это вы должны были расписаться. Что нельзя писать ни на корочках, ни на листочках. А мне же никто нельзя. не пояснил. Я спросил разрешения. Я же по-честному добросовестно поступаю. Я вам говорю, писать где. Вы там и пишете. Ну, с, с вами я тоже добросовестно поступаю. Вы сказали, там нельзя. Здесь можно, пожалуйста. Просто я не понимаю такой реакции. Пишем на своем заявлении, на котором вы просили, чтобы вас ознакомили. С материалами ознакомлен в полном объеме, путем фотографирования, фамилии, инициалы, подпись, дата. И эти ладов, все по совести, по сердец, ну все нормально, ознакомили, сейчас все это пишу и выхожу. Да, целости и сохранности, как всегда. Благодарствую. Все? хорошего. Спасибо. До свидания. Спасибо. Рад а. тебя видеть. Да раньше поздоровались. Что-то нервничают. Не знаю, что такое. Что-то они не нервничают. Давай, благодарствую. До свидания. свидания. Благодарствую. Прикол? Да, они что-то это, прикол какой-то поймали. Пропустили без маски, все нормально. То есть, но это, сквозь рамку. То есть, Кабаченко, он, у него как бы это, что-то у него там внутри, что-то это, Кабаченко? сопротивляется. Это, Вячеслав. Угу. Вот. Короче, сходил наверх. У Никитины сказали, дело сдали вниз В 105 Потом сходил к Брускому, то же самое сказали Уже в 105 Ну как оказалось, они вот Пока я спускался, они в туда дело, Короче, сразу лишь бы, не, лишь бы не это Со мной вообще не сталкивался Короче это, Прихожу в 105 Там женщина что-то очень долго искала Искала эти дела Короче, Сказала, дело Брускому не готово ну, такая вот кухня, понимаешь? Сургутская городская кухня. Не досолили. Да, не, до... не надо, не заводи. Не досолили, короче. Вот. Потом сказали, что... Там, в принципе, нет никаких материалов там Никитины. Там просто определение. Понимаешь? А вам его выслали на почту. Я говорю, ну, это замечательно, что выслали. Ну, там же было это... Дело отправляли, во-первых, хмава. Во-вторых, оно с хмава вернулось. То есть, там по-любому, там страниц 20 как минимум. Должны быть материалы дела. Ну, тут она поняла, что развести не получится, начала нервничать, повышать голос, что-то как-то немножко не по-человечески общаться. И, короче, подсунула вот эту расписку, расширенную, причем там на, на, на, на формат А4 они уже сочинили. Там голную ответственность. 294-я статья запорчивает материалов дела. И что ты сделал? Ну, я почитал внимательно, сказал, нет, я не хочу не хочу эту бумагу заполнять. Вот. она разнервничалась пошла, это, началь, начальницу позвала э, Сторожева Наталья Владимировна, по-моему, мы с ней знакомы мы с ней... да, мы с ней это, раньше она меня это, по, по, этим, по прокурорам, когда дело было они не хотели меня знакомить акс составили, что якобы я сам отказался вот. э, она вышла, я не узнал естественно, она же в маске я говорю, представьте, она назвала. Ещё. Я говорю, о, так мы знакомы, ну да. Я говорю, а в связи с чем это связано? Ну, у нас внутренняя инструкция. Я говорю, ну я же у вас не работаю. Ну, крыть нечем, короче. Она, она в итоге говорит, ну тогда вам придется, с это, мне придется позвать судебного пристава и будете знакомиться в его присутствии. Я говорю, да не вопрос, зовите. что, Кабаченко пришел? Нет, Цыганков, не помню. Или Цыганенко, не помню, как у него фамилия. Ну, он назвался Андреем, у меня там буква А стоит. Вот. Я говорю, ну, смотри, говорю, я тебе сразу говорю, мужское слово даю. Я не собираюсь тут ничего портить. Он, да, давай, крист знакомься. Ну, с улыбкой уже, понимаешь. Ну и все. Познакомился, это, снял на видео, говорю, вот, все, все в порядке. Живо, не живо, не живо, невредимо. Она раз это. Причем такое дело интересное, знаешь, это... А, выяснилось, что вот эта уголовная ответственность, они как раз хотят, чтобы это меня предупредить в связи с тем, что я на корочке обычно сзади расписываюсь. Они говорят, она говорит, это и есть порча дело. Я говорю, в смысле порча? Я говорю, всегда спрашивал, можно тут расписаться? Они говорили, можно. Я же добросовестно поступал. А говорит, вот это и есть порча, говорит, вот, вот за это и берут уголовную ответственность. Ни хрена себе. Это получается, если бы я сейчас э, подписал вот эту бумагу, да, uh -huh. об уголовной ответственности, и они бы сказали, вот тут на корочке расписывайтесь, как обычно, <laughs> и все. И тут менты бы сейчас приехали, ОМОН, это, Росгвардия, короче, это, э, как там это. Ну, понятно. Ну, короче, вместе с ну, ОМОН, Росгвардия, полиция, все бы приехали, понимаешь, вместе с кинологами, там, с белыми халатами, все бы приехали. Ура! Ура! Вексели испортили, да? Не, ура, уголовная ответственность, да. понимаешь? Да. Ну, я и пояснил, говорю, а что, говорю? Мне разрешали всегда. Так что тут нету никакого умысла. А сейчас она мне сказала, но там они как, знаешь, как сделают, Сейчас Дело, короче, вот эта корочка, да, обычно, лицевая сторона, они к этой корочке сверху, степлером, прикрепили три листка. И говорят, вот на этом верхнем листке расписывайся, короче. Чтобы его выкинуть потом, да? Ну, не знаю, что с ним будут делать. Она говорит, она сказала, что она его подошьет обязательно к материалам дела. Ну, пыталась мне диктовать, что мне надо писать. Я говорю, не надо, я сам знаю. Ну и все. Ознакомился, вышел спокойно. жив здоров. Всем привет. ой ой ой ой В чем он заключается? Че еще раз? Порча, говорю, в чем он заключается, обложка? Ну, я не знаю. Видать, обложка имеет, это, как тебе сказать? Имеет, значит... В, в Ценность. Value. А ты... Accept for value. Ну Много... да. Я же не просто так на обложке написал, потому что... То есть они, короче, боятся записи на обложке. Да, они... они вот, то есть порча дела, это именно это, закрывающие надписи на обложке. Получается, обложка имеет значение закрывающими надписи. Получается, вот король Елена Петровна, Бурловский и Амельченко встряли из-за этих надписей. Совершенно верно. Так я не понял, ты что, расписался все-таки на этом листочке? Ну я как нет, всегда. Нет, на обложке. Не... На обложке нет. То есть я ничего не писал на обложке? На обложке нет. А на задней? На задней нет. А что не писал на задней? Ну она же сказала, это порча имущества, ну, порча дело получается. Ну, каким образом? На какую законодательную Ну я, я ему говорю, говорю сошлитесь. Она говорит, вот форма номер 62, утвержденная департаментом. Я говорю, а где написано, что она утверждена? Mm -hmm. Нету. Где? печать, роспись, темпели. Я говорю, она обменившаяся, зарегистрирована? Она говорит, зарегистрирована. А, а, а, а, а, а, нет. А, ну, я предполагаю, что они боятся именно вот этого. Опасаются именно без оборота на меня. Без акцепта, без ущерба. Вот эти надписи. Посмотрим сюда. А Что там, бумаги есть, какие-то новые, нет? Да я не смотрел. Сейчас приеду домой, посмотрю.